всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и я хочу показать вам очень простой ажурный узор на однофантурно вязальной машине который уверенно вам понравится берите его себе на заметку таким узором можно связать шарф палантин платок в общем все что пожелаете Итак, сейчас я вам покажу как вяжется этот узор а потом включу кадры своего шарфа, который я связала таким узором. Итак, рапорт этого узора 7 петель, ну либо 7 игл. Умножаем 7 на любое количество рапортов. Я вам рекомендую брать нечетное количество. Например, я взяла 7 рапортов, умножаем на 7, это 49. И прибавляем к полученному числу еще 2 иглы. Вот у меня выдвинута 40, 51 игла, то есть 49 плюс 51. 2 все сейчас из этих петель мы через одну задвинем в заднее нерабочее положение для того чтобы сделать набор бросовой ниточкой набор бросовой ниточкой мы делаем для того чтобы повешать оттяжную гребенку так прошлись через одну навешиваем гребенку навешиваем ее Ровненько, чтобы она у нас зацепилась за все петли. Так, теперь выдвигаем из заднего нерабочего положения и провязываем еще пару тройки рядов, думаю, будет достаточно. Так теперь берем основную ниточку. И делаем набор косичкой для этого я все иглы выдвину в переднее нерабочее положение чтобы было удобнее набирать подробно останавливаться и объяснять набор косичкой я уж не буду у меня есть отдельное видео на канале можете зайти и посмотреть как он выполняется набранные петли аккуратненько пододвинем Игольницы. иголочки оставим выдвинутыми в переднее нерабочее положение все сейчас нам нужно провязать два ряда пока никакие рычаги на каретке у нас не включены все провязали два ряда теперь нам нужно с вами поработать декером и для того чтобы начать работать декером нам с вами нужно найти основные иглы я их так называю 3 4 иглы оставляем отсчитали оставляем на месте пятую иглу слегка вот буквально слегка чтобы она у нас никуда не выскочила за язычок слегка выдвигаю сюда вперед для того чтобы мне ее было видно дальше 6 игл оставляю на месте Седьмую выдвигаю вперед. Еще шесть. Седьмую выдвигаю. И так до самого конца. Два, четыре, шесть, семь. Два, четыре, шесть, семь. Два, четыре, шесть. 7. И в конце у нас должно остаться 4 иглы. То есть мы с вами сейчас вот такое распределение сделали, заодно проверили свои расчеты. То есть 4 с двух сторон и между каждой выдвинутой иглой по 6 иголочек. Все. Теперь мы должны сделать очень ответственную работу, поработать декером. Не переживайте, эти действия проводятся один раз. То есть смотрите, вот у нас та игла, которую мы выдвинули. Рядом с ней, справа, я снимаю петлю, иголку вывожу в заднее нерабочее положение и переодеваю эту петельку на центральную, вот эту основную петлю. Так. Рядом с левой стороны точно так же иглу вывожу в заднее нерабочее положение, а петлю переодеваю вот на эту основную. Теперь, с двух сторон, вот от этих пустых иголочек, мы точно так же перевешиваем петли вправо и влево. Все, ищем следующую центральную иголочку, вот она у нас, справа петлю перевешиваем на нее и слева точно так же перевесили от пустых иголочек вправо и влево точно также петельки перевешиваем на соседние иглы то есть смотрите ближние к основной игле мы перевешиваем друг на друга вот сюда вот на основную иглу будем называть эти иглы так а те петли которые у нас находятся дальше от основной иглы мы перевешиваем вправо и влево и смотрите какая закономерность у нас здесь происходит в заднее нерабочее положение уходит по две иголочки а здесь 2 1 2 1 следующая игла основная точно так же перевешиваем на нее соседние петли и с этой стороны справа и слева от пустых иголочек перевешиваем петли в разные стороны снова у нас 2 1 здесь по 2 и так разбираем все иглы до конца узора так теперь смотрите проверьте обязательно чтобы все петли которые должны стоять в заднем нерабочем положении у нас ушли назад чтобы здесь они нигде не болтались, не додвинутыми. И теперь провязываем еще два ряда. Знаете, Для того, чтобы у нас каретки было легче провязать, можно вытащить их сюда в переднее нерабочее положение. Напоминаю, пока никакие рычаги у нас не включены. Все, провязали два ряда. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Основные иглы. Мы будем выдвигать в переднее нерабочее положение, но не каждую, а через одну. То есть эту выдвинули, эту оставили. Эту выдвинули, эту оставили. Выдвинули, оставили. Выдвинули. Вот. Сейчас у нас в переднем нерабочем положении вот эти вот основные иглы. И теперь смотрите, на каретке мы должны включить рычаги частичного вязания. При таком положении рычагов у нас не будут провязываться иглы, которые выдвинуты в переднее нерабочее положение. И сейчас на протяжении всего вязания эти рычаги должны быть вот так вот включены. Да, напоминаю, плотность я... Сейчас поставила на восьмерочку. Ниточки у меня Лизен Гора Голд. 550 метров на 100 грамм. Да, еще перед тем, как начать вязать, обязательно вот здесь вот по краям навешиваем грузики. Все, оттяжка у нас и два грузика. Поехали. Смотрите, что мы сейчас делаем. Рычаги включены, иглы выдвинуты, провязали ряд 2, 3, 4, 5, 5 рядов провязали, каретка осталась слева и сейчас иглы задвигаем в рабочее положение, вот так вот аккуратненько, для того, чтобы не дергать рычаги. Я вам повторяю, они у нас остаются на протяжении всего вязания включенными. И когда у нас иглы задвинуты в рабочее положение, у нас эти иглы провяжутся сейчас тоже. Все, провязалась. Видите, какие получились здесь бабочки? Так, мы с вами молодцы. Дальше. Вот здесь была провязана бабочка. Значит, следующий раз выдвигаем вот эту иглу. То есть мы их выдвигать будем в шахматном порядке. Эти были провязаны, их не трогаем. А вот эти, которые не провязывались, их видно, видите, по ровной дорожке. Вот эти вот иголочки мы выдвинули. Каждые 6 рядов можно перевешивать грузики. Для того, чтобы уже тут точно все провязывалось. Ничего у нас никуда не соскочило. Все, провязываем 5 рядов. Раз, два, три, четыре, пять. Каретка слева. Иголочки подзадвинули. Провязываем шестой ряд. Все, бабочки провязались теперь вот на этих иглах. Выдвигаем в шахматном порядке, перевешиваем грузики, провязываем следующий раппорт. Вот и все. Представляете, как это все легко вяжется? Не забывайте грузики перевешивать. Вот и все. Смотрите, как только вы провяжете необходимое количество рядов, надо будет вернуть нам вот эти вот иголки, которые стоят в заднем нерабочем положении и провязать последние два ряда, такие же, как мы провязывали в самом начале. Для этого мы будем возвращать не все иглы сразу, а частично. То есть, смотрите, выводим в рабочее положение те иголочки, которые стоят у нас дальше от основной иголки. Вот так вот их выдвигаем сюда, а те, которые рядом с основной мы пока оставляем в заднем нерабочем положении, так и эту вот эту, и вот эту. Все провязываем ряд, выдвигаем все остальные, и провязываем еще два ряда. Все шарф или палантин на этом закончен, вытаскиваем ниточку из каретки и делаем закрытие косичкой либо через колки. Все Как закрывать петли точно так же есть у меня видео отдельное на канале. так ну что я петли закрыла снимаю грузики снимаю тяжную гребеночку и снимаю с машины образец вот такой вот образец получается потом его отпариваешь выглядит он идеально надрезаем вот здесь вот бросовую ниточку и вытягиваем и вытягиваем нить, на которую сделан набор, чтобы освободить образец. Вот, вот такая красота получилась. Очень красивый узор, эффектно смотрится и вяжется легко, просто и быстро. И сейчас я покажу тот шарфик, который я связала буквально, наверное, за час что у меня получилось смотрите я таким узором вязала шарфик очень красиво получилось он только что с машины и я сейчас отпарю его и размеры вам скажу чуть позже ализе ангора голд я вязала здесь 550 метров но на 100 грамм в мотке 100 граммов было и ушло можно сказать все кроме вот я брала здесь на образец и вот чуть-чуть ниточки остас но ну, в принципе еще наверное пару-тройку вот этих вот рапортов можно было провязать все сейчас я его отпарю Смотрите, с изнаночной стороны так красиво смотрится. И сейчас я буду придавать форму этому шарфику при помощи иголочек портновских. У меня доска мягкая и очень хорошо. Вот так вот здесь, смотрите. По краям и тут такие вот. Волны, вот за эти волны я иголочками сейчас буду закреплять. Вот смотрите, я наколола все, все выровняла. Вот так вот красиво все смотрится. И по краю, я в узоре показывала два ряда всего мы провязывали здесь. И вот я считаю, что ничего делать не нужно. Здесь получается точно так же красивый волнистый край. Потому что вот там, где у нас первые вот эти вот бабочки, материал подтягивается. А где идут вторым рядом бабочки, здесь получается такой как зубчик небольшой, волна. Все, сейчас я это все отпарю красиво и покажу, что получилось. Сильно перетягивать узор тоже не стоит, потому что здесь на самом полотне вот эти вот красивые волны, они имеют свой рельеф и если натянуть, то он пропадет. И вот, посмотрите, какая получилась красота. По краю вот такие вот идут красивые волны и в начале по низу тоже. Вот такой волнистый, ровный, оформленный край. То есть узор очень красивый и в исполнении самый-самый простой. Не надо ничего выдумывать. Вот он как есть, так сразу же ложится и в изделие. То есть если вам хочется связать палантин, берите два таких мотка. То есть на палантин уйдет не меньше 200 грамм. Шарфик получился у меня примерно 40 на 120. Вот я сейчас только что измерила. Вот, в общем, это всего лишь шарфик. Хотите палантин? Берите 2 или, может, даже три мотка, чтобы он был по объемней, побогаче. На этом у меня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!